Всем здарова, С вами Гидраниев 4, и сегодня у нас реакция на новый ремикс от 55x55 типа привидения, утопия Шоу. Я про Утопию Шоу не знаю, это видимо какой-то малоизвестный канал. Уже топовые видимо у него закончились у 55, 55x55. Допамин, оксидацин, лозопресин, адреналин. Депомин, окситоцин, адреналин. ли по синякам оксидацин, под глаза, ты это принимаешь. Ситация типа типа, типа, типа типа дом, типа приведения. Типа типа Я дом, дом, типа типа дом, типа типа типа дом. Типа типа типа дом, типа типа дом. Типа типа дом. Типа Типа Одна история охирительнее другой, а на деле-то что, смелый такой? мне реально было страшно. Это типа необъяснимо, но факт, Я что ли, какого-то. Какого? Только делайте это очень аккуратно. Это как, наверное, очень в этом вероятно. И вдруг трансляция обрывается. И как бы вы думали, это называется. Выцарпать глаза. Убить глаза. Это будет очень сложно. И может быть даже невозможно. Твари, они на меня порчу наслали. Так, расслабьтесь, их поймали. Да, давай, сыграй что-нибудь. Я же ничего не умею. Ну я попробую сейчас что-нибудь. Получается, те, кто делал это видео, не робот, не инопланетяне, которые пытаются захватить 55, все человечество, генерирует сами эти звуки. А просто монтаж. Типа привидение. Типа дом, типа привидение. Ну типа дом. Типа привидение. Типа, типа, дом? Типа, привидение. Типа, типа дом дом. Хотелось бы верить, поверить со с трудом. Типа типа дом, типа типа, типа дом, типа типа, типа дом, типа, типа, типа, дом. Типа, типа, типа, типа, типа, типа. БУМ! ВЫНОС МОЗГА! ЗАТАНСЫ ТАКИЕ! Тут неожиданные повороты. все майки. Не не не не, -не реклам. Ну что, 55 на 55, как всегда, годный ремикс про утопию шоу. Не знаю, я посмотрел только один видос на его канале. Ну, в принципе, нормально, годный. Если понравилось, подписывайся на канал 55 на 55 на утопию шоу. Ну и на меня, если хочется больше реакций, и до следующего видео.